Называется приложение HoneyGain и не нужно его искать в Play Market, там его нет почему-то. Скачать приложение, а также обновлять его время от времени можно только на официальном сайте honeygain.com. Ссылку я оставлю